Так, теперь я наш он упал в эту ямочку. Вот в нижнюю которую. Во, вс, вс. Блять. Опять везение. Опять везение, пацаны. Опять глупое везение. Опять тупая, блядь, физика, блядь. Ебучая, блядь. Ну как? Как, смотрите? Я такой хороший нас делаю, блядь. И ему везет. Ему просто везет. Десант. Питораз, блядь. Сдохни. Ой, я должен его вынести, ребята. Сука! Шакал, блядь! Ладно, давайте зажарим его. Просто зажарим. Должен быть, должен быть. Давай, давай, давай, давай, гори, сука, водой, блядь. Десант вызывать будет б... мразь тупая, блядь. Всем привет, дорогие друзья! С вами Даниил Еценко. Сегодня выходит новый бой на ставочке 30 в 4 персонажа. У меня команда вот такая: один атакер и три демона, сорожек и три бронера. Короче, вот здесь у меня жестокий призрачный э, ворон, легендарь посох тут у меня печный книгу жестокий легенящий молот тут у меня жестокий военный хирург, жестокий посох артек, ребята носорога я не брал в команду, потому что носороги ослаблены очень сильно плюс, ребята, носороги вообще, они как-то я не умею играть, вот а это случился, почему-то не знаю почему вот, робот это стабильность, потому что теперь для меня вот, я вернулся на свою основу, ребята, как я обещал вам если вы наберете под прошлым боем 100 лайков я вернусь, вы набрали 150 лайков, ребята, и я вернусь на свою основу, уже провел для вас 3-4 стрима где-то, вот. ну и сегодня бой сниму для вас, вот. стримы на основе будут, но будут редко выходить, ребята, потому что я решил все-таки вместо стримов снимать для вас бои чаще, но стрим провести это очень трудно, ребята, не то, что трудно, ребята, просто это занимает больше времени, чем сам бой снять, Стримы я буду проводить на фейке Борник с нуля, только там И 70 лайков, ребят, набираем Под этим боем, и я сразу снимаю для вас Новый следующий бой вот, Поехали на ставочку 30 дуэлька вот. Я вернулся, немножко форму набрал Но все равно, вот, игра меня, ребята, бесит тем, то, что э, Просто очень много везения блядь, тут, В этой игре Почему, когда я снимаю бой, мне все сдаются, ребята. Я стримы снимал, для вас проводил, мне тянули бой до конца все. Сейчас, вот сейчас вы вот сами видели, то, что он мне сам сдался только что, вот сам сдался человек. Даже не играл с блядь. Ладно, это не важно, ребята. У меня шестой ранг, ребята. Я скоро уже буду в рубинке. Ну, как скоро? Зависит, конечно, от меня, как я буду играть часто или не часто. То есть рубинку взять как бы легко. Надо просто задротить, ребята. Надо просто задротить немножко. Ну, ну надо, надо хотя бы играть где-нибудь по 5 ставок. 5-6 ставок. А я вообще могу не играть там месяцами в вот, игру. Как видите, я спокойно не играл месяц в вот, эту игру. Ну, я, как бы, знаете, не то, что не играл. Я заходил там раз в неделю, один бой сыграл, все, вышел. Один бой сыграл в неделю, все, как вышел, типа, да. А, чтобы я прям играл вот... Че он ход не сорвал, да? Вот, видите? там же блядь, как он ход не сорвал? Он меня не вынесет в что у него мало атаки. Да и у меня тем более еще броня. Что ты сделал? Почему он сдался, пацаны? Почему он сдался? Почему они тупят? Не понимаю. Я не понимаю. В стриме, ребята, все тянули поли до конца. Здесь почему-то все сдаются мне. Когда будете снимать у нас. Ладно. В принципе, это мне как бы лучше. Потому что я иду в рубинку, ребята. Давай. Соединяй быстрей, Быстрее соединяй быстрее быстрее быстрее быстрее 70 лайков ребята я снимаю для вас новый бой сразу же без всяких обговоров и без всяких ожиданий потому что я бывает бой сниму и вы ждете там месяц нового боя ребята 70 лайков выбирайте сразу же новый бой снимаю вот сразу же без всяких без базара досадка вот соединило. Мне бы снять хороший для вас бой. Вот этот, в принципе, бой будет хороший, потому что игрок такой уже. сильный. Так. Блять. В чем прикол? Носорог не замедляется у него вот этот вот. Блять, сука, как кибарик кидает. Хуево. Носорога не замедляется, потому что шапочка такая у него, блять. Паучка даю сразу. Я хотел вынести этого робота его, почему-то думал, что если я вынесу робота, он меня вынесет в ответ на своим. Я всех прикрыл, чтобы не выносил меня. Не хочу терять персия своего. Да он даже сдался. Почему он сда... Почему он сдается? Почему они сдаются, ребята? Почему? Я помню, с ним играл до конца. Сейчас он сдался почему-то. Вообще без понятия, почему он сдался так. Ну это в принципе. Ладно, сейчас когда им перчатку здесь... И выносим. Наверное, выносим. Потому что может быть повезет опять, же. Может повезет, может нет. Я не знаю, как там фугас. Попаду ли я или нет по фугасам. Ну, вроде попал, а там наверное, будет видно. Хорошо попал вроде, да? Все, попал идеально, ребята. Вот. А то, что нужно бить, немножко левее. Не правее, а левее нужно бить. Потому что там, где больше карт нужно бить, вот сюда всех прикрыл, вроде бы заебись, ребята. Я более-менее разыграл сейчас, более-менее нормально играю. А вот то, что я в последних стримах играл, я очень хуево играл, ребята. Очень хуево играл в стримах последних своих. Поэтому сегодня с ним убой, где я тащу. Вот. Виталий ювелир. Какой-то попался. Он травит просто меня, да. Так. А... У него два алхимика и робот. Остается. Отражение 10%. За счет от тока. Защита от яда и отражение. какое это так. Я кубал, да его тут смогу ударить или нет? А, вдруг нет. Нет, должен. удар Так, ну сам остался под выносом немножко. Ладно. Просто я, как бы, не знал, что делать. Надо на ХП быстрее убить его. Потому что если я убью на ХП, останется два алхимика. А алхимиков я бить на ХП тоже не хочу. Там, я знал, что там персонаж стоит криво, балку поставил криво мои проблемы уже потому что я так поставил ее да ну ладно запром прохватил минку ледяную он сможет только один раз вынести по процентах с вакасы потому что одна минка есть ледяного ну один раз он вынес блять он на поле киду кинул свое так а ну, сейчас пойдет этот кстати у него этот алхимик блять что делать надо подумать. Ну, блин, я хочу, хотя 10 секунд у меня вынесет. Да сейчас пройдет вынесет, как-то лучше прикрыть, наверное, да? или 10 сек просто кинуть. Ладно, кидаем 10 сек, я, конечно, рискую, очень, ребята, рискую. А мне придет сейчас вынесет меня, чем-то не знаю, чем якорь поставил, сучка уебок, ебаный, щенок, блять. Экстренный телепорт, повезло просто ему. Не, не вынес, хорошо. Хорошо. Ну, я, конечно, рисковал, ребята. таким путем делал рискованный ход. Так, рискованный ход. Но я все-таки рисковал. Из-за таких вот таких вот ходов я и просираю постоянно. У меня мог спокойно вывести. Просто, опять же, либо ему повезло, либо мне повезло, тут непонятно вообще. Просто паука кидаю, потому что он в притеке стоит. Если, блядь, я сейчас, короче, кидаю, допустим, указу я беру стазис. Потому что робота терять тоже не хочется. Блядь, стазис, да, беру. Эсин, хуй, стазис. Ну а что еще Сейчас, короче, выношу его алхимика, ребята, если он ничего не сделает, я выношу алхимика его, у меня балка есть, балка, две мины, две мины, балка и охранник, и должен вынести его, если он не прикроет никак, ну он прикроет, скорее всего, да, а переход, до... может переход до этого, раз уж такое дело пошло, если я нас вижу, почему переход не дать, я, ребят, переход на, на этого, на робота, кидаем охранника переход хода раз я вижу вы нас ребята переход я жалеть не хочу даже так охранника минку сейчас главное чтобы я не топанул ребята потому что я могу топануть спокойно же вы знаете то что Такая хуйня, блядь? Не вижу, на самом деле. Вот такую хуйню, блядь. Клана, чтобы вынес его, блядь. Пожалуйста, сучка. Вниз лети. Все, В нас не идем. все, ребята. Идеально. Получили что то, что хотел, ребята. Но опять же, ты мог, мог, мог, мог не вынести. мог остаться на корю где-то мог остаться, блядь. Э, вот в другом месте где-то еще, блядь. Опять же, мог не вынести ее. Это дай бог. Сейчас. Я перс, мой хирург под пауком, кстати, я смотрю и как бы обездвижен, плюс еще он, э, паук у него замороженный такой ну, в смысле, когда я с, с паука спрыгнул, я буду под заморозкой вот, этого, короче, акваланга я на хп добью, попытаюсь на хп добить а этого, как как-то можно утопить будет пошел куда-то, он даже блок не разрушил, дурак. Так, ладно, сейчас идем, короче, может паучка дать ему, Фокси? Давайте Фокси паучка дадим, потому что он так стоит в предоке, а потом ходит кто? Вот этот мой первый сука, ходит потом, он на пауке, сука, вот паук тупой измороженный, вот. Не знаю какой паук лучше брать, ребята, замороженный паук или обычный паук лучше. Потому что бывает так, что да, что ты обычный паук, бывает так, что что ты замороженный паук. Но к обычному больше привык, чем к другому. Потому что обычный травит, обычный травит, ребята, а это выгодно. Замороженный паук он не травит. О, кстати. Может я его забурю услышать? Я реально забурю его. Но если нет ребята, если нет, это будет пиздец. Надо все просчитать. Тут хуй просчитаешься, просто сейчас так повезет, просто так как повезет. Отлично пацаны, я забурил. Мог не забурить спокойно. У меня переходов ноль осталось. У Него блядь перс не легенится. У Него перс хуёвый, все просрет. Он просрет. Он может, может так сильный фриз максимум выпить и все. Он просрет, ребят, все. Сейчас просто на хп бункер пущу туда. Все, пацаны, тут мы побели стопроцентная моя. Должен сейчас блок еще у меня есть один. Пошел ко мне. Пошел ко мне. Что-то хочет сделать. Э -э. Ну, в принципе, если я ну Если я сделаю какую-то хрень, ребята, как обычно, я могу сделать хрень какую-то, я могу еще встать если я не буду аккуратно вот играть. Нужно продумывать каждый ход. Сейчас, вот, сейчас он ход слил свой. там ну, да, блять, дурак. Переходов у меня, кстати, вот нету. Это большая моя проблема, ребята. Надо было кинуть. Я, короче, барьер кидаю. Вот так вот. Есть перчатка у меня какая-нибудь там Китай блок и прыгаю с паука, ребята. Ну блять, прыгай, пожалуйста, все. Хорошо я встал, ребята. Я еще замороженный там уже. Ну, потому что, он меня... Если бы не замороженный, был, ему было проще меня вынести, ребята. А так вот. Он, бы... он меня мог вынести еще саму ложки, там как-то. Поэтому все заебись. Я там стою, так хорошо. Барьеры так хорошо стоят мои все. Вот, поэтому все, пока что заебись, идет. Ну, он им плохо рушит зачем-то, не знаю. А, у него, блядь. Идем, короче, к нему. Идем к нему, и я кидаю паука ему, потому что если я ему дам огнемет, он меня может вынести. Потому что у него все мина. Пусть что заюзит? Да, если захочет. Потому что все равно будут юзать, ребята, они все юзают, но у меня, кстати, вот нету, что он делает, подождите, у меня есть транчик, есть, хорошо, Бита прямо, И все правильно, все правильно будет, Бита прямо я выношу его, ну, как бы ворона тоже своего выношу, ну, что я его тоже выношу, Точно же выношу? Точно нашу ценность. Все, изичная победа. Как бы. Все, у меня почти пятый ранг уже. Вот, еще один бой, наверное, и хватит. Вот. И тут в то попался четвертый ранг, Да, До этого у него бронза и серебро. Делоксито. Э, ну, а команда у него такая, средняя, ребята, тоже. Не скажу, что команда идеальная, но средняя. опять главное, чтобы я не тупанул, да-то. Потому что я обычно туплю на первых ходах. Скидаем перчатку. Скидаем балку. И... Ты Как он ставил лапанку, я не знаю, потому что он мог поставить с другой стороны ее. Да, вот видите. Ну, у него фальшиво все равно, хупый. Может было даже не крыться от нее. Балку я поставил так зря, ребята, очень зря. Сука, хотя, бля, я не знаю пацаны, как мне вынести Фокси сейчас вот? Не, уже не вынесу, уже не вынесу. Он барике поставил. Я хотел просто Фокси с помощью Гремины плюс биты вынести, но он уже не вынесет, потому что он барики, там стоят его. Плюс еще, если бы носил его в левую сторону, там балка начинается моя. Ну он хпшник делать, пацаны? Сейчас вот я не знаю, потому что на выноса пока что играть не могу, потому что там персонажи все стоят хорошо, более-менее, да? Угу. Угу. И барьеры еще кинул свои. Так, сейчас, короче, наверх надо добраться. Барьеры мешают, пацаны, очень сильно. Так, хорошо. хорошо барьеры убрал потому что мешаются очень сильно жестко и заморозил его но он еще кидает барьеры тоже уберу потом уберу скорее всего кстати свакуумки может вынесу его фокси свакуумки выносится сейчас кто ходит алхимик должен ходить сейчас по идее да должен ходить а там же как посмотрим как оно если он ходит вообще будет прекрасно ребята я выношу свак свакуумки его так, ну, короче, себя зауронил тоже. хорошо, как бы. Да, ходит. Этот. Возьму аптечку, схожу. Сука! Тихо, блядь, сука, стоять. Так, как бы мне его вынести? Блядь, я могу не вынести его еще. Я его не вынесу, наверное. Ну, я рискну. Нет, лучше. Без балки тогда. Раз, два. Три, четыре, пять. Ну, я не хотел так. Я бы не вынес, потому что он там стоит очень... Ладно, все, проехали, ребята. Я просто тупанул. Надо было хотя бы барики разрушить. Не, не знал, что делать. Я хотел вынести его и... ...тупанул. Обычно он, видите, стоял там немножко за кончиком, за этим, и... ...он бы там остался, пацаны. Вакуумка бы не сработала. Мне так кажется. А балку тратить я не хотел. Собирает аптечки Надо вот эти барьеры убрать Очень мешают, пацаны, очень мешают с барьерами карте умой. Не могу перемещаться спокойно просто Ладно, что там у меня? Два порта и три ранца осталось Два порта три ранца Что там на хпшник какой-то? Алхимика на хп Ладно, его права как играть Потому что я сам ХПшник. Не буду людей судить, ребята. Пускай как хотят, как играют. Потому что я сам ХПшник. Просто я на ХП играю никак. как, вот а они играют. Алхимика на ХП убить трудно. Поэтому я алхимиков не бью на ХП. Никогда. Ну, легко очень. Тогда как просто. Просто здесь как бы другие персонажи слабее, чем Алхимик. А... Так, короче, я с до дараю и, и все ворона и все вот так вот зачем, не знаю, пацана потому что может быть я даже выношу, выношу бы потом так, сейчас я его наверное славится обработаю Ну, нормально, пойдет. Нам переход хода, наверное, чтобы добить его уже. Или огнеметом зажарит его. Огнемет зажарит же его. Должен заж зажарить пацаны. Так. Должен, должен. там у него кстати по кипортам и все ранцы еще сейчас короче этого зажарю его должен снять ему хп достаточно чтобы убить его так. давай пожалуйста пожалуйста ну должен сдохнуть я хотел переход дать, но пожалел переход. Я думал, так убью его. Он ну, видите вот все. Я, я знал, что могу не вынести его, просто рисковал, ребята. Что-то. А, он писал ход. Хорошо, братанчик, хорошо. Помог мне тоже. Переход теперь точно даю. Только на этого даю переход. на фирма. Сейчас всех заморожу. Двоих. И убью этого Артемка. Без перехода. надеюсь, убью его. Потому что я не хочу терять ход. На него давай нормально варитесь, а покрытий еще или кувалу двоих, лучше надо заморозить Ну что... он берет стазис, я знаю что стазис берет скорее всего, потому что э, двое замороженные, это уже стазис как бы он берет и все, как бы, тут понятно, что он стазис берет или огнемет использует, ну он тогда на хп Свяжу. я сейчас монашу его да? или нет он входит от этого, за этот хирург входит, ребята, я вношу его, минус 2 даю, наверное. Если я, конечно, не тупану, как я умею тупить ребята. Так, минку ставлю, хорошо, вот так вот аккуратненько поставлю минку. Еще одну минку. Вот видите, в чем моя ошибка, ребята, блять, туплю, сука, слишком часто, блять. Я бы сейчас вынес минус 2 просто. Минус 2 бы вынес, блядь, и сука. Ну нахуя так играть, ребята. Это я виноват, опять же. А, с вакуумки выношу потом, да? Выношу же этого. Должен, должен, пацаны, вынести его. С вакуумки. Это ложку тратит, хорошо. Лучше бы ты это, вертолет потратил. Дурак. Он зря это делает. Лучше бы ты верт тратил. Я потратил две мины, короче, и встал ход, и ещё, блядь, встал своего этого хирурга. Ладно, ладно, не суть, не суть. Не суть, пацаны. Ходит сейчас колечайший, надеюсь, если он ходит, а это будет хорошо для меня. Вот, меня выносили. Тупо из-за одной ошибки могу просрать весь бой, ребята. Из-за одной маленькой ошибки. Ладно, сейчас, короче, беру экстренный. Ставлю палочку вот так, такую. Такую. И должен, должен, ребята, просто обязан вынести его сейчас. Ну, там, конечно же, могу не вынести. Опять же, я рискую, ребята. Там, я не знаю, как правильно сработает эта вакуумка. Она может вынести, может не вынести. Она должна вынести, должна. Потому что я все правильно поставил. Все, видите? Четкие вынос, ребята, я еще барыки убрал вражеские, поэтому... Все охуенно получилось у меня, как я и хотел, в принципе. Я мог, в принципе, не назвать в прошлый раз, ему. Но... Как же я туплю сильно, ребята. Один ход важный такой был. Остался бы у него этот, блядь, последний персонаж, я бы убил на хп его, наверное. А чего вот он сам хоть невсирал? Ну, почему я даже должен сам ходы у него? Это просто. Просто карма кармана какая-то. Но он потратился дохуя. Да, да, да хуя. У него ноль мин балк базука у него не купленная серьезно блядь? и я же с этим игроком играла да ладно блядь. ладно сейчас выношу его в принципе здесь две мины короче даже одна мина одна мина и выношу без луча все равно выношу только надо переход дать только там еще соземка это поэтому реально опасно пацаны Ладно, ранец берем, потому что я что-то боюсь, что не вынесу. Да. Из-за того, то что я ранее сначала вовремя. Так, а теперь я, чтобы он упал в эту ямочку. По нижнюю, которую. Во, все, все. Блять. Опять везение. Опять везение, пацаны. Опять глупое везение. Опять тупая, блять, физика, блядь. Ебучая, блядь. Ну как? Как скажите, я такой хороший вынос делаю, блядь. И ему везет. Ему просто везет. Как после этого, блядь, играть? Как скажите мне? Да нет, просто вот так в конце стараешься, вот до конца тащишь бой. Даже вот не то, что сейчас вот ему, ему повезло. Вот это не решает еще исход, исход боя, ребята. А вот то, что вот в конце вот важный ход последний ход делаешь, и в конце он остается вот так вот на краю где-нибудь, да? Допустим. И ему просто везет просто везет, пацаны. Вот как ну, ладно, сейчас, короче, это еще я точно знаю, что выиграю, ребята, я точно знаю, что это торпой, я как бы выиграю и должен выиграть, торпой, ну, вот, как бы... Я, короче сам дупанул, типа, то, что не вынес минус вот здесь вот, это. это моя ошибка, ребята, а вот это вот чисто везение как бы, да? заебал на ранце лететь куда-то блять надо короче отсюда заебаться пацану если съебу может с этого с, с паука. да вот видите блять видите блять с паука слетел какого хуя с паука он слетел бля не понимаю почему не понимаю почему он с паука слетел я, не... я так и знал что с паука слетит просто и не знаю почему он слетел с паука не знаю не должен был, потому что порт он очень мало уронит, он очень мало снимает, И тем более бронер на бронера еще, порт снимает очень мало, а он как-то с паука слетел. Без понятия каким путем это произошло. Вообще не понимаю, как это произошло, он должен был на пауке остаться, ребята. Но он не остался, сука, заебали здесь, блядь, Уебские, блядь. А, сейчас паучка, нет, паучка не надо, надо баристать здесь, ребята. У меня заебал морозить просто уже. Морозить как сучка, блять, стоит. Но он на хп меня не убьет, пацаны, потому что тут на хп трудно убить. Потому что тут уже карта тони под воду. У меня ноль минок, наверное, да? Не, одна минка есть, и заморозка есть. Моя очередь нападать. Ставлю зазем, ставлю барыки и улучшка даю. Ук, сядет, в должность, все, сел, хорошо, хорошо, хорошо пошла. Ну, пускай теперь мучится. Ну, блок, он, что блок, ничего не сделает даже. Он хочет сломать зим. я так понимаю, да? Так, 10 сек, 10 сек, ему дать. Потому что сейчас будет очень важный момент, ребята. Mm. Ну, наверное, вынос будет сейчас. А может, не будет. Лишь бы только я правильно все сделал, ребята. Походу, я не вынес, его. Ну, там нечем просто еще еще рано выносить его. Вот, пока что заморожил его. У него порты есть? Клубиновые. Ну, Что он делает, сучка? Блять, надо блок на накинуть У него минок нет Он еще переход даст, я знаю Он меня может вынести, кажется, минус 2 пока. Нет? Сука Залезай нахуй туда, блядь, подальше. Не хочет к нему лезть, не хочет. Просто блоки кино, чтобы его скинуть туда, чтобы он дал переход по степени свой. А у него портов один корм Так, все. Отсюда ухожу нахуй. Пора бы отсюда уже уйти, куда они сюда примерно. И можно вынозвать. У меня н ложка есть, охранник н ложка. Бляя, тупой, сука. Я забыл то, что я ножком меня есть, Я думал, кратил него в тоже. Когда вертолетом. Это ненадежно, ребята. Это очень ненадежно. Все его. Он нравится и блок стоит еще мой, потому что все ребята. Он еще замороженный, кстати. Он еще год замороженный будет. Ладно. Сука, откуда у него барьеры еще? Откуда? Если я ударю под себя с, с этого с фуги, что будет, ребята? А что же будет, если я ударю с фугаса? У меня мина еще одна есть, что это клю? Все, я выношу его сейчас, ребята. Да даже без мины, тогда же можно с зубца вынести его еще, блядь. Что это клю? А, нет, нельзя. Тогда якорь. Надеюсь я себя с этой зубтика не вынесу, если я вынесу себя, то пиздец будет Но я же вижу, когда я стреляю. вот же он. ага, понятно все, понятно, понятно, понятно, опять же это везение глупое, опять же это глупое везение, блядь. ну как так все называют ребята, как, скажите мне, криворукая блядь, каким блядь, куда-то блядь Нормально все, я видел, кое остальное ребята. Я видел, как я настроение, точно не видел, как я брал. Там... Да, должен был вынести, ребят, должен был. Не знаю, почему так вот произошло, опять же Не знаю. Хуило, блять, обоссено, блять. Уже два раза везло ему, забой. Коробку сдали еще, блять, шакалу, блять. Да и че толку, блять, ты не вынесешь меня алхимиком его. Ворм замораживается. кстати я сегодня играют без поштучных ребята вот я а, сегодня не брал с собой поштучное оружие никакие э, поэтому все заебись вот. сейчас короче, кидаем паучка у него персонаж очень слабый ребята его можно даже на хп добить правда он сам может меня на хп зажарить как сучка все хорошо хорошо как он вынесет? никак алхимик мой Самый живучий персонаж. Ну, давай, я переход дам и все, выношу тебя. Ладно, сейчас, короче, да. К нему я должен прийти буду. Не хочу к нему идти, блядь. Не хочу к нему идти. Не я вижу бы но я не успеваю. Если бы был бы ранец у меня я бы не слышу, сейчас уже. Но я не успеваю просто напросто. А если успею. У меня минка есть? Есть. Я бы сейчас балка базлукой. и э -э -э, Минку и а, вынес бы его тогда. Я просто блок охранника кину здесь. Блок. Я видел бы нас Просто, если бы убрались, я у меня вынес. Успел бы. Успел бы. Просто я не хотел рисковать, просто уже так. Давай, отскочи, короче. Все, пацаны, я должен вынести его сейчас. Хуеть. Что это только что произошло, блять? Хуеть просто, блять, ну как он так? Ладно, давайте просто на хп его набьем тогда. Блок стоит тем более, блядь. Хорошо, хотя бы персонаж еще живой, ворон. Ему придется ход тратить у него, блять. Целый ход. Как-то вот, немножко очково, ребята, у меня на самом деле. Ну, тут мубас я знаю, что тут Нубас играет против меня. Давай, выживай, пожалуйста, живи. Ну, как-то не вышло. Угу. Так, надо, короче, так сделать, чтобы у меня не вынес никак. Тихо, ребятки, тихо, тихо, тихо. Может паучка дать? Давайте паучка дадим. Лучше паучка дать, лучше не рисковать пока что. Я очень рискую, ребята. Теперь фриз. Теперь просто фриз. Лучше не рисковать, просто подождем, что он сделает? Он максимум может там на Носарус играться, только, только ударить и все. Лучше пока не рисковать, ребятки. Прыгай с булка, пожалуйста, прыгай с паука. Ну подождем, чего мне торопиться, ребята, чего мне торопиться? Давайте заморозим его сейчас вот так вот. Ч торопиться, ребята? Все хорошо, Что торопиться мне? Я... А, он еще фрис не брал, сука. Какая ты, сука, тварь, блядь, заебала мразина. А, блок еще есть? Нету блока. Давайте еще тогда десять. Хотя, блять, что-то уже очку, ребята. Надо, ладно, где душеметы, блять. Ну, он сейчас будет их взять еще, блять, скорее всего, да. Десант. Пидорас, блядь! блять, сдохни. Уебок. Я должен его вынести, ребята. Сука. Шакал, блядь. Ладно, давайте зажарим его. Просто зажарим. Должен убить, должен убить. Давай, давай, давай, давай, гори, сука, воду, блядь. Десант вызывать, блядь, мразь тупая, блядь. Ого, блядь, затащил, ребята. Вс, вс. Вс, ребята, сегодня, и сегодня, блядь, вс, ребята, с меня хватит. Снял для вас пиздатые бои. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, ребят, на паблик. давайте. Всем пока, ребята.